Мы идем по территории. Дорогие друзья, реально такие зачетные дома. И данное удовольствие называется Рич Хаус. Все стильно сделано, в едином стиле, все в керамограните. В ландшафтном дизайне, зелень, туйки. Обалдеть, цветовые панели. А какие панорамные стеклопакеты. Вот так вот чик -чик, комната, чик -чик -чик. два, Дизайнер. у меня офигенные, три. И тут еще чик -чик -чик. четыре комнаты внизу. Большой участок земли, хорошие видовые характеристики. Ну и, конечно же, цена. Так, дорогие мои, сейчас будет ништяк, ништяк, произведение искусства. Этот домик просто мне очень-очень нравится. Ворота закрывать не буду, иначе не попаду внутрь, потому что у меня нет входного ключа. Но кнопки потыкать я люблю. Давайте тыкать. Все, ну его. Потому что слишком у дороги шумно. Заходим мы вовнутрь. Не надо сразу же говорить, ой, это не то, тут Вовсе не то. А именно то, что вот мы внутри. Смотрите, дорогие мои, это произведение, произведение искусства. Мы идем по территории. Дорогие друзья, реально такие зачетные дома. И данное удовольствие называется ричхаус, свой собственный двор. Из пяти домов состоит этот коттеджный поселок. Вот на те два, один, два, три, четыре, пять. У нас получается ситуация такая, что на те два заезд сверху вообще отдельно. Здесь у нас, вот оттуда, откуда я зашел Ворота нажимаете, ворота Отъезжают, вы заезжаете вот сюда, вот сюда же точно так же нажимаете И внутрь попадаете Домики выглядят просто кукольно Замечательно, обалденно, стильно С кайфом, вы такие все крутые Вот сюда подходите Под, А то что подходите, подъезжаете Кнопочку нажимаете, что происходит-то у нас Ничего не происходит Сейчас произойдет, приготовились Ворота у вас поднимаются Сразу же хочу это отметить И вы такие с кайфом сюда заезжаете А после этого, смотрите машина место на два машины места гараж берете и поднимаетесь наверх круто более чем круто автоматические ворота автоматически все автоматическое просто все по последнему слову техники иметь свой собственный гараж в городе сочи это класс вот такой вот прикольный класс гараж уходим дальше так здесь у нас естественно мало ли к вам приехали гости говори ахуа называется чехуа нехуахуа ладно ворота сюда то же самое они отъехали. Тоже автоматическое все это у нас удовольствие. Ломать ворота я не буду. Потому что мне еще надо все это удовольствие продать. Смотрим теперь внимательно. Вот так вот выглядит дом. КП Ричхаус. Реально кайф. Смотрите, здесь у вас помимо того, что еще на территории вот таких вот... Сколько машин и мест? Полно. парку я не хочу. Домики из керамогранита. Классные. Наверху эксплуатируемая кровля. Внизу у вас, смотрите, фонарики по периметру. Все стильно сделано. В едином стиле. Все в керамограните. в ландшафтном дизайне зелень туйки обалдеть цветовые панели смотрите и влюбляйтесь панорамные огромные алюминиевые стеклопакеты и я иду по территории Ой, как я тут кайфую как будете балдеть здесь вы коттеджный поселок ричхаус состоит из пяти домов выполненных в едином архитектурном стиле смотрите если что я внутри него Поселок расположен самым домом в районе для постоянного проживания и отдыха. В Адлере, дорогие друзья. Смотрите, какая видовая характеристика. Обалденная, как смотрятся сами дома. Реально зачетные. Ну вот, знаете, когда мне что-то нравится, вы это видите стопудово. Вот здесь бы я бы сделал басик, сделал бы беседку. Сделал бы я тут все бы сделал. Я вообще бы, я бы здесь тут усы нарисовал бы, наверное, однажды. Потому что здесь здорово. На, у нас дома есть от 400. земли под каждым домом. У нас здесь КПП. На дома у нас действительно бизнес. Идем во входную группу. Вон они, дома сверху. А я внизу. То есть выбирайте вон те дома или ниже, пожалуйста. Все есть в наличии. Для вас, дорогие друзья, лишь бы вы улыбались. Ну, и само собой разумеется, я. Так, где входная группа? Что-то я заходился, забродился. Так, коммуникации у нас все центральные сделки, регистрируются по договору купли-продажи, в Росреестре, Материинский капитал, в общем, все, вот, пожалуйста, тут просто все, что вы захотите. Вот эти световые линии панели вам подсвечиваются. Вот они мы внутри. А, чуть было не чебурахнул, доводчика нет. А то я тут что-то такое схватил, видите, размахнулся, дверь полетела. Так, ну ладно. Отлично. Большая входная, шикарная входная группа. Вот этот домик кукольный, куклевый, просто домик номер три. Три домика, смотрите, красота. Обалденный, отвечаю он. 207 квадратных метров. Ну, грубо говоря, давайте будем называть 104 квадратных метра. Первый этаж, смотрите. А какие панорамные стеклопакеты. Икорный бабай. Такое ощущение, как будто бы окон нету. Просто нету. Вот, точнее, каких окон? Блин, вообще ничего нет. Так, давай вот так открывать. Опа. И отодвигать. Офигеть, какая стена. Бабах мягонько приехала. Смотрим сюда, и вот вышли мы на территорию. Обалденный огромный дом. Хотели дом Каиф? Вот он, дом кайф. Меня, между прочим, погонял в детстве было Каиф. Ну, как в детстве, в подростковом возрасте. Но этот дом реальный кайф. Вот такой вот домик я и буду себе строить. Или вот такой же вот куплю. Вот такой вот классный домик с большущими панорамными окнами. 104 квадратных метра у нас внизу. Ой, закрываем. Так, закрываем. Закрыли? Закрыли. Отлично. 104 квадратных метра у нас внизу. С большущими патронными окнами. Там у нас тоже все открывается. Там открывается, здесь открывается. И, в общем, здесь я вижу. Комната раз Вот так вот. Там санузел, Тут раз комната. Раз, два, три. Да. Вот так вот. Чик -чик. Комната. Чик. Два. Дизайнер у меня офигенно. Три. И вот тут еще четыре комнаты внизу. Прекрасно. Плюс еще один санузел. Поднимаемся. Кому нужно что-то спланировать или, может быть, подобрать классное техническое решение. Дорогие друзья, набирайте меня. Как вы видите, у меня просто идеальное а, дизайнерское мышление. Видите, да, как я быстро комнаты рисую. Так, еще раз. Второй этаж. Тоже 104 квадратных метра. Ё-моё. Сейчас я вам нагоражу. Раз. Два. Раз, два, две комнаты, там балкон, тут балкон Далее, разворачиваемся Там, наверное, санузел на втором этаже И вот еще одна комната, короче Офигеть, вот мне больше всего вот это поражает mm -hmm. А, она кверху открылась Ну ладно, когда кверху открылась, ништяк Вот главное, что не книзу открылась А то, как говорится, по синей лавочке кто-нибудь выйдет Давайте-ка, выйдем мы сюда Так, посмотрим, что у нас тут на районе как в том песне у нас на районе Стеклянное ограждение Не отваливается крепко Здесь у нас керамогранит, стены все тоже в керамограните Все офигенно, обалденно Вот светильники выведены Можно увидеть иногда там соседи на соседнем участке Что у нас по инфраструктурейшн Вот тут магнит Автобус, свежая рыба, пиво, ваниль Салон красоты Дорогие друзья, кайф Вон то новое Краснополянское шоссе Здесь у нас улица Ивановская Старое Краснополянское шоссе. И это наша территория. Вай! Мама, что это? Как из той песни, понимаете? А теперь вы представьте, когда я поднимусь наверх, что это будет, потому что... Потому что потому... Выйду я еще на один балкон. Потому что потому... Молодые люди любят дома в Сочи. Почему, а? Ну, почему? Ну, как же не любить такие прекрасные, огромные балконы? Короче, можете купить этот дом, можете купить вон тот первый, второй. Предложение есть. Огромные, шикарные, жирные балконы, дорогие друзья. Просто м -м, сиди кайфуй. Но самое классное впереди. Сейчас я поднимусь, покажу дома. Еще раз говорю, минимальная площадь 207 квадратных метров, вот я в нем нахожусь, максимальная 250. Выходим мы наверх. Если что, вот это тоже как бы да, помещение, здесь можно вот, банку с краской хранить. И вот я на эксплуатируемой кровле нашего дома. Рич Хаус. Рич Хаус, дорогие друзья. Тоже все в керамограните, в плиточке, зачетно везде выведены электропровода для того, чтобы сделать вам тут освещение. Что бы я здесь сделал? Я бы здесь сделал дополнительную мангальную зону, зону пати, световую музыку, чтобы тут на всем районе видели меня, когда я буду гулять, отмечать там, допустим, 23 февраля или там День пограничника. И отсюда, смотрите, замечательный вид на море. Видовые дома! И самое главное, цена, реально, дорогие мои, цена у данных домов просто ржака, подарок. Получается, у нас здесь цена по 190 тысяч рублей за квадратный метр. Реальному покупателю торг, дорогие мои, реально бизнес-комплекс, бизнес-рич, хаус. Я этого не побоюсь, этого слова. Смотрим еще раз вниз. Дома красивейшие, можем посмотреть, да, отсюда. А давайте-ка в обратную сторону посмотрим. На те другие дома, которые стоят обособленно немножечко в стороночке. Они тоже очень зачетные, и они... Ничуть не хуже, признаюсь я. Смотрим мы сюда. На нашу территорию уже вид сверху. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Дома Рич Хаус. Просто кукла я от них. Просто, если хотите, пищу. Вот просто реально. Потому что они обалденные. Вот смотрите, красота, да? Произведение стиля а тут и да. Ну, стильные дома, просто зачетные, обалденные, еще и в таком местоположении, и по цене подарочные. Большой участок земли, хорошие видовые характеристики, ну и, конечно же, цена. Мой номер 8 918 880 0747 47 Звоните, дорогие мои, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Хотите жить в Сочи, жду вашего звонка, я думаю, мы с вами обязательно увидимся. До скорой встречи, пока!